Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – необходимость прощать. Равнодушие к негативу избавляет от необходимости прощать. Я люблю повторять эту мою излюбленную заезженную фразу. Я считаю, что все именно так и работает. Чтобы не было необходимости прощать, перестаньте просто обижаться. Простой пример. Вам сказали глупость о вас, либо о ваших близких, о ваших, о ваших вещах, о чем угодно, вообще о вашей жизни, либо о ком-то другом. И вы среагировали негативно, поскольку это негатив. Вы иначе не смогли. Вы так ответили. Это было ситуативное решение. Вы не сдержались. Вы ответили тем же. И теперь случился конфликт. Вы обиделись. Вы восприняли это как должное, как вам кажется. Вы восприняли это на свой счет. Вы посчитали, что человек, который, как вам кажется, хотел испортить вам настроение, сказать какую-то глупость, он хотел задеть лично вас. Вы приняли на свой счет, и теперь вы глубоко обижены, вы сердиты. Вы негодуете, у вас не хватает силы, эмоций, чтобы выразить свое недовольство, либо бешенство по отношению к этому человеку или их созданной ситуации. И вот теперь создалась та ситуация, в которой вы бы хотели, чтобы у вас попросили прощения. Теперь вы сами себя втянули в ту ситуацию, где появилась необходимость прощать. Вы лично себя втянули в эту ситуацию и теперь больнее. Но подумайте, если бы вы абсолютно никак не реагировали на оскорбления на некий выпад, на какую-то глупость, на чью-то оплошность либо ошибку, намеренное либо непреднамеренное действие либо бездействие по отношению к вам, вы бы не обиделись. Если бы вы вообще никак не реагировали, услышали какую-то шум, какое-то слово, какую-то эмоцию, какую-то мимику, любое телодвижение человека по отношению к вам и просто не среагировали, не обратили внимания. Вы просто любите все вокруг, не обращая внимания ни на что. Не принимаете все на свой счет, ибо не считаете себя пупом земли. Вам не кажется, что вы центр Вселенной, и все обращено к вам, и доброе, и недоброе. Вам кажется, что все против вас. Вам строят козни, у вас много завистников, врагов, мало друзей. Все постоянно чем-то шепчутся вокруг вас, строят козни распространяют сплетни, говорят глупости. Вам кажется, что это направлено лишь против вас, а на самом деле люди просто такие. Они говорят не только о вас так, они говорят и о себе, о родных и близких, о матерях, о женах, о детях, о мужьях, обо всех. Они говорят так о Боге, они говорят так о дьяволе, о друзьях, о врагах, о природе, обо всем. Но если вы глупые и нетерпеливые, вы всегда будете находиться в том состоянии, когда вам либо перед вами нужно будет извиняться, и у вас будет желание либо его не будет прощать, либо не прощать. Вообще, как абсурдно, чтобы у вас просили прощения. Вообще, как глупо что-то, где-то кому-то прощать, когда у вас прощение просят. Вы должны быть тотально прощены, вы должны тотально прощать все и вся вокруг. До того, как это произойдет или, как минимум, во время того, как это происходит. И вот представьте, вы набрались мудрости, вы набрались отваги и наконец решили перестать обижаться. И в этот момент придет озарение, если я не обиделся, то меня не обидели, если меня не обидели, мне не за что человека прощать а ему не за что у меня просить прощения, значит не было ничего, а тот человек, который нес негатив, остался при своих картах, он навредил себе сам, и вас это не должно касаться, обиды не было, прощение не имеет никакого значения, Она просто, прощение просто неуместно, и вы ничего не потеряли, лишь обрели. Не обидевшись, вы не будете прощать. Это очень глубокая мысль, это очень интересный подход к проблеме того, что люди очень часто обижаются, просят прощения, либо ждут, чтобы прощения попросили у них. Это снимает гору проблем. Это отвергает на задний план все то, что очень часто ломает отношения друг с другом. Вдумайтесь, научитесь не обижаться и сам смысл прощения отпадет. За что вам прощать, если вы не оскорблены? Зачем человеку вас просить прощения, если вы даже не прислушались к тому, что было сказано либо сделано? Я сейчас не говорю, не обсуждаю серьезные вещи, как какие-то драки, какие-то глубокие оскорбления, которые наносят вред репутации. Какие-то вещи, которые приносят вред здоровью либо жизни. Я не говорю о очень глубоких, серьезных, роковых вещах. Я обсуждаю бытовую часть проблемы. Улица, социум, семья, друзья, обычное общение. Как мы в миру очень часто сталкиваемся с людьми. С приятными нами, либо не очень. Все очень просто. Вы можете любить человека, можете не любить человека, но вы не, не имеете права его ненавидеть. Человека, которого вы не знаете, вы его не любите, поскольку вы с ним не знакомы. Если вы человека знаете и наносит вам какой-то, как вам кажется, вред, не реагируйте, все просто, не проникайте словами, духом того, что он хочет вам до вас донести. Отметайте все его слова и доводы, уходите в сторону, улыбайтесь. Посчитайте этим, этого человека несчастным, оно так и есть. Лишь несчастный, глубоко несчастный человек, несет вам грязь и негатив. Ему больше нечего вам предложить. У него нет любви, нет сострадания, нет дружбы. Вот он и несет то, что имеет. То, чем наполнен. Разве его такой? И за что вам прощать того человека, который болен, душевно? И очень тяжело болен. Вам нужно его прощать. Вам нужно его любить. Вам нужно не реагировать так, как все привыкли на это реагировать. Поэтому, чтобы не прощать, не нужно обижаться, просто пропускайте мимо ушей, уходите, растворяйтесь, и человек останется с этой проблемой наедине. Я говорю о том, кто несет вам негатив, отрицательную энергию или эмоции, он останется ни с чем у разбитого корыта, он создал бурю в стакане, сам являясь стаканом. Вы не были вовлечены благодаря своей мудрости. У вас не за что просить прощения, и вам не нужно прощать этого человека за что-то, потому что ничего не произошло. Понимаете, все крайне просто, потому что гениально. Не обижайтесь, не реагируйте, и больше никогда в жизни вам не потребуется говорить слово «прости» либо слушать слова. Прости меня. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.